Приветствую, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена, мы продолжаем прохождение Согуна-2 за Кацумураев, за республику Сацума. У нас недавно было очень много хороших сражений, мы победили в них, одержали великолепную победу, уничтожили Тенагасиму и сейчас скоро мы нападем еще и на Сануки, пока что столица Тосы. Смотрю я тут дальше, что у нас есть... Есть город Сетсу, в нем находится довольно хорошо сплоченная армия Йоды, причем уже даже с пехотой Сюгана. То есть он уже пошел даже дальше, уже до пехоты Сюгана смог развиться. Но у меня вот, блин, такой вар... несколько вариантов есть таких э, весьма интересных. Мог бы я, в принципе, нанимать войска хорошие в Идзума. Ну, знаете, в чем проблема? Вот если из Идзума идти в атаку, то это, блин, займет до хрена времени. То есть фронт наш уже так далеко откатился, что Идзума, в принципе, трактовать как главное, главным нашим штабом, конечно, не получается. Так что, наверное, все-таки я предпочитаю то, чтобы строить кадетский корпус в Бизени И потом уже из Бизена. Ну, потом построить, соответственно, еще дальше здание по военке. И, наконец, уже из Бизена выводить нашу армию основную. И далее, чтобы напасть на Яма Сира. Такая вот у меня, такая идея. Ну, вообще, конечно, из Тоса тут тоже можно выводить хорошие отряды. Однако, куда ими нападать, да? Либо на АВУ. Но уже на АВУ все равно сейчас скоро двинется мой командующий с армией, которая более-менее прокачанная. Либо куда-то еще. Но у меня, кстати, еще и в Тенегасиме есть хорошая армия. Которую также нужно куда-то будет направлять через ход короче до хрена всего надо что ну, еще обдумать не знаю не знаю да еще к тому же надо кстати флотиль нанимать вот что хотел сказать тут у меня в провинции появился кстати косуга надо бы ее направить в атаку на императорский флот который выплыла внезапно надо их потопить еще надо на ремонт тратить какое-то количество денег короче надо дофига тратить денег Просто на все вокруг Что я тут, кстати, могу построить? Кустарная промышленность Не, лучше трактир построить Потому что все равно уже не имеет значения У меня э, Все равно нету модернизации Точнее, у меня модернизация максимального уровня Какой смысл у меня от развития модернизации? Никакого Так, из Хьюги все-таки я выведу ополчение Наконец, ну то есть распущу его полностью И даже, наверное, ополчение с копьями тоже распущу так как все равно сюда уже наступать никто не будет. Уже это нагасимы нету. Враг может проплыть либо через этот пролив, либо через этот пролив, либо через этот пролив. Ну, то есть он может несколько проливов, конечно, напасть. Но уже это скоро не будет такой опасностью. Все равно уже противника я начинаю все больше и больше коцать. И он наступать так не может на меня. Распуская здесь еще солдат. В Хитзене, наверное, тоже распущу тогда. Раз уж тут такое удовольствие. А, последние события, да, повлияли на это? Зря я тогда распустил. Ну ладно. Через 4 хода все равно появится цензура, в принципе. я думаю, она мне принесет пользу. Так, ну и давайте, наверное, все. Пропускаю ход. Тут у нас войска сейчас будут соединяться. Мы их соединим вместе и будем наступать дальше. Так, вы же парни. Идите, кстати, наблюдайте за набором войск в Инабу. На острове год и недовольство очень хорошее. Плюс если еще учитывать недавние события, то это, блин, вообще какая-то жопа. Так, слава, ну, пропускай ход. Хватит на сегодня. Ходить уже. Ну да, император хочет, собственно говоря, меня атаковать. Здесь же, наверное, собрался бомбить мой порт. Ну, по-любому, смотрите. Ну, не увидели мы это. Но, по-любому, он порт хотел бомбить. Сто процентов. А, ну и наголка еще напоследок решил все сломать, что свой построил. Такс. Сейчас самое главное, будут нападать ли вот те противники, которые там собрались. Йода же своими флотилиями всячески пытается проломить пролив мой. Ну, то есть пытается прорваться. Но у него, конечно, ничего из этого не выйдет, потому что управляет моим флотом Такеда Тимофую. Ну, а Такеда уже прославленный боец. Заработавший множество различных наград нашего молодого государства, но уже набирающего силу с каждым ходом. Так, ну и давай ремонтируйся, короче, и ждай врага в гости. Я думаю, может, с тылу он подошел? Выбежается, нет, никакого нет. нет. Атаку надо да, он вроде не должен с тылу подходить, да? Он уже откуда-то сбоку собирался наступать своим подкреплением. Да, никого нету поблизости Значит точно он только будет с фронта Либо может он просто свое подкрепление Скорее всего даже еще и спрятал То есть они испугались принимать бой и они просто спрятались Наверное такая вот херня еще Что они будут обстреливать значит обычными снарядами Я правильно понял вас да, я правильно вас понял Если что-то ему и грозит То только Великая Победа Во имя анархического Нашего Союза Нашей анархической Державы Свободная территория а, вон его подкрепление идет, кстати Оно, я думал, что полностью забило на бой Нет, они все-таки плывут А эти, наверное, типа думали Ах, мы сейчас победим, как Нечего делать, как два пальца об асфальт Этих лохов, типа Сацума А что-то как-то у вас не сильно получается, смотрю Горит у вас пукан Во всю Во всю Японию Так, сейчас я вам еще отдам добавки. далеко-то не уходите, пожалуйста. Готовченко. Кайтен прямо по курсу. Не расслабляться матросы. Готовьте дополнительно снаряды. Пока рано праздновать победу. Ага, так это держись. Огонь из всех орудий. Отличная работа. У них двигатель, похоже, что прямо сразу остановился, хоть он и дымит, но он уже все, не плывет. Зашибись. Великая победа. Она всегда сладка. Опа. Йода решил все-таки напасть на Тосу, на мой замок. Ну, то есть, захваченный мною. А Мацуме, недолго думая, думает, а что я, типа, лох, что ли, возьму такую, дай-ка Сацуму в прямом бою. Это опять-таки Куки. Куки Кагу... Кагэтсуна. Посмотрим, насколько Куки затащит. А я думаю, он затащит. О, слава богу, не дождь и не туман. Впервые, по-моему, два раза подряд они выбирают ни дождь и не туман. А то есть нормальную погоду сухую. Так, ну что. Опять километров 10, надо, чтобы они Любой плыли к нам. Да, это будет несложно. Пока наш там кораблик туда-сюда. Лево-право, лево-право, лево-право, лево-право. Да, его туда-сюда так качает забавно. Меня уже укачало, блин, пока я смотрел на этот корабль. Вообще, кстати, меня укачивает, когда я плаваю на кораблях. Уже не один раз замечал это. Качка для меня угубительна. Так, ну что, эти враги тоже не будут э, чем-то новым для меня. Они тоже используют обычные снаряды. Блин, да сколько уж времени прошло, а все еще половина стран тупо используют обычные снаряды. Это просто удивительно. Я даже не понимаю, как так получается. Сука, ну зато он уплывает от меня подальше. Видимо, знает, что не стоит ко мне подходить близко. Ну-ка иди сюда, к папочке. Валите их, сволочи этих. Огонь всех орудий. Ооо, это было красиво. Пожар, пожар. Сэр, мы горим. Знаю, что сейчас там они орут, такие бегают по кораблю в ужасе. Пожалеют ли их небеса? Спасутся ли они от нашего огня? Нет, от нашего гнева они не спаслись. Всех убили. Всех сожгли. Отлично. Ну, император же, по-моему, есть разрывные снаряда, да, поэтому надо быть с ним аккуратней, быть. Быть с ним аккуратнее, быть в сражении. бульбуль, буль-буль карасики. 6 я получу заход Великолепно. Это, наверное, самая большая прибыль за то время, пока я воюю. Революционная война пока идет. В Тенегасиме у нас, в принципе, все нормально стало. Ну да, как я и сказал, 6 достатка Будет. После того, как пропущу ход. Поэтому, наверное, давайте мы, конечно, берем, во-первых, военачальников. Они здесь вообще бесполезные. Хотя можно было бы одного военачальника оставить в провинции, потому что он все равно управляет этими агентами. Вот, например, если я возьму э, Сайго и поставлю в качестве начальника штаба, что изменится? Стоимость агентов, где находится этот человек, вероятность успеха. Максимальное количество агентов, вероятность успеха. Стоимость агентов в провинции, где находится этот человек. Чего... Подождите. А, покидает свой пост, последствия могут быть следующими. То есть, по сути, по сути, это как бы не сильно чего-то и добавляет, я вам скажу так. Ну да, это, блин, практически ни хера не дает мне. То есть, только кроме агентов, это, вот, ну, ничего почти не дает. То есть, даже надо, чтобы человек находился в той провинции, где нанимается агент. Его, по идее, все равно нужно будет кидать из провинции в провинцию и нанимать там... Только где это нужно, что ли, как сказать, выразиться, не знаю. Так, ну ладно, сейчас пока давайте такую Сануки. Санузел захвачен. Отлично. Захват Сануки мне тоже приносит огромное количество денег. Охренеть. Теперь у меня на доход уже вышло 7200. Ёп твою мать. Это при том, что я и так нанимаю войска, да, то есть я построил корабль. Плюс, по-моему, нанимал войска, Нет. Или нет, не нанимал. А, ну я предпочел, что лучше не буду нанимать, верно. Мне пока нужно просто перезимовать, дождаться, когда будет лето. После этого можно уже будет наступать снова. Тем более, что у меня вот здесь еще армия появилась. Ну, она скоро тоже будет задействована. Пока пускай один ход посидит в замке, потому что все равно они пройти дальше не смогут. Не хватит им ходу. Так, ногой я же терпит, ну, потери у него, в общем-то, идут значительные. Так, и что я вообще поддумываю? Нападать или дальше, или, может быть, знаете, как сделать? Вот эта вот армия... Ну, как сказать армия? Три отряда. Или лучше вот отсюда взять несколько отрядов. Думаю, короче, взять кого-то перекинуть. Вот этих вот ребят в эту провидицию, в Бизен. Потому что в ней а, часто все же противник нападает. Чтобы предотвратить потери дополнительные, я пошлю туда вот эту линейную пехоту. А вот вы, солдаты, собираетесь в Мимасаки, и после того, как зима закончится, я, наверное, вместе с Айго Дакамори, вместе с наследником, начну наступать в сторону Ямасира. То есть Тадзима, Танга, Вакаса, Тамба и, наконец-таки, Ямасира. Такая вот у нас массированная атака сейчас будет. Ну, а тем временем здесь, я так понимаю, будут сейчас сражения мощные потому что у Йода все же армия не так себе, она, по крайней мере, хорошо снабжена современными солдатами, и можно было бы, наконец, начать найм пехоты республики. Три отряда я найму пехоты республики, потому что уже у нас достаточно денег для этого, можно их уже тратить на дополнительные войска. Так, тем временем флотилия, которая здесь у меня стоит, что дожидается моих солдат. Ну Давайте я выведу солдатню свою, плюс найму ополчение. Военачальника я все же, наверное, этого оставлю, потому что сильно много военачальников и так на поле боя. Тебя мы оставляем просто в качестве охраны данного города, что ли, Тенегасимы. Сколько у нас недовольства будет? Минус пять, да? Если сейчас найму три отряда ополчения, плюс еще потом три отряда ополчения... Либо буду отменять налоги несколько ходов, то это все нормализуется. Ладно, в общем, садимся на корабли. И давайте быстренько плывем в сторону Тосы. Где-то я высажусь, наверное, вот даже прямо в Тосе. Не буду я чего-то придумывать, сразу же высаживаюсь в Тосе. Вот тут хороший такой пролив. Да, наш корабль стоит прямо вот на проходе кораблей. То есть никто не сможет пройти незамеченным. Это прекрасно. А, и причем, да-да-да, надо вот в данном порту нанимать косугу. Одну косугу найму, не буду больше нанимать. Тут еще наголока плывет со своей армией. Надо отремонтировать, кстати, наверное, фермы, я так думаю. Давайте отремонтируем. И атакуем вот эту вот армию, которая здесь у нас рискает. Они, конечно, убегают. Давайте два отряда пошлю догнать их. И они их убивают. Потому что я боюсь, что все-таки противник сейчас прям нападет. Хотя нет, навряд ли он не успеет. У него тут идти достаточно много. Ну, в общем-то, теперь у меня выходит такая вещь. Что все города, вот, которые на фронте, они укреплены просто по полной программе. То есть противник, если попытается хоть и где-то напасть, у него ничего не удастся. Мы просто его уничтожим по полной программе. Все вообще просто великолепно. Защитой с обороны наших городов. Это не может не радовать. Это очень хорошо. Так, вы давайте оборонять, кстати, порт, как всегда. Юг теперь, я думаю, можно вообще полностью забить, потому что тут вот сейчас один корабль. Скоро подплывет еще два корабля, которые будут защищать этот э, паралив. Так, тут у нас косуга стоит. Куда бы ее направить-то, даже не знаю. Давайте, наверное, вот на север. Север сейчас предпочтительное направление, потому что там есть множество врагов с... Разрывными снарядами, да? То есть, с которыми борьба будет крайне сложна и непроста. Так что так поступим. Пока давайте Императора разобьем. Ага, он решил отплыть. Понял, что ему не совладать с моим кораблем. Но надо все равно его добить. Догоню его даже обычным кайтеном. Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. С вами Веном мы продолжаем наше прохождение с 2 второго заката самурая сейчас у нас сражение между моим флотом и флотом Тосы я немножко там, насколько я помню не до конца закончил время до того, как начнется вот эта морская битва но, извините получилось так, что у меня опять-таки закончилось как обычно, вместо на рабочем блин, просто на диске блин, до да Венча не играл я сейчас буквально уже, наверное, где-то месяца два, один не играл. Где-то вот такой вот срок длительностью. И потому надо вспоминать все, что происходило до этого. Да, как приятно вернуться в Сюгун вообще. Для вас, конечно, вот это вот мое возвращение неощутимо, потому что, по сути, те же самые серии выходили. Они у меня были с запасами, то есть они выходят так же, как по расписанию было раньше. Но мне вот очень даже приятно увидеть снова эту графику, этот корабль, Корвет Кайтен, Куки Кагацуна. Насколько я помню, этот адмирал у меня уже прославился. Несколько сражений выиграл на дальних рубежах нашей Родины. И потому, в принципе, для него это сражение не будет настолько сложным, как можно, наверное. Предположить. Они не вам. против нас кто воет ос у него есть разрывные снаряды насколько я помню поэтому давайте-ка чиниться а то без починки нам будет тяжело так, кстати мы наверно атакуем да <laughs> я без понятия поэтому давайте попробуем атаковать их так -с. знаете в чем есть одна загвоздка Загвоздка, состоящая в том, что я переустанавливал полностью Windows свой. Я его переустанавливал, потому что мне нужно систему перенести было с одного диска на другой. Но я решил, что лучше всего взять, переустановить, просто все полностью снести. Конечно же, важные данные сохранить, потому что если бы я не сохранял бы то данного сохранения, которое вы сейчас видите, прохождение, вы бы просто не смогли бы увидеть. Ну так вот, в чем загвоздка состоит? А состоит она в том, что, скорее всего, вот это вот сохранение легендарное, которое я загрузил, оно не будет больше сохраняться У меня вот такое вот предположение созрело, потому что я думаю, что как-то это все привязано к игре И надо, чтобы это вот сохранение, оно как-то шло постепенно по игре То есть я, получается, не смогу сейчас сохраниться автоматически И вообще сам не смогу сохраниться в меню ну, будем надеяться на лучшее, что на самом деле сохранение будет возможно. Но пока давайте продолжим сражение. Подплываем к противнику. Конечно же обычным снарядом сначала будем по нему вести огонь. Дабы враг озверел или решил к нам подойти поближе. Ну а когда он подберется к нам, познакомится поближе, я его атакую уже разрывными снарядами. Тогда уже все. Для противника будет это окончательное поражение. Тактика незамысловатая, как всегда. В принципе, по-моему, я никогда новую тактику в морских сражениях и не придумывал Все сюгуньо втором втором Закате Самураев, потому что а зачем ее придумывать, если уже как бы не имеет она значения никакого? И так тактика хорошо обработанная, нашлифованная. <coughs> Вполне хорошо справляется с вражескими флотилиями. Правда, у врага коровит Косуга. Это меня очень сильно беспокоит, потому что, да, несколько выстрелов буквально его корабля, и мой... Мой Кайтен отправится к проотцам. Вместе с Куки Так, сейчас дождемся, когда он подойдет поближе Да, да, да, давай, давай Парниша Он подходит поближе, включаем разрывные снаряды Ведем огонь и всех орудий Ой, боюсь я, да, мы проиграем У него все-таки кораблей гораздо больше Пушек больше у него на корабле. Огонь, огонь, огонь, огонь, огонь, огонь. Блин, ну ничего не стрелять это сами? Эх... Так, враг горит, я тоже горю. Прекрасно. В кавычках, разумеется. Так, ну мы его наконец-таки уничтожаем. Я хоть и горел, хоть и меня подранили очень сильно, но мы выжили. Прекрасно. Героическая победа. Ну да, Куки Кагацуна очень даже хорошо сражался. За это можно ему вручить какой-то орден или медаль. Ну, сейчас мы это еще обсудим. Героическая победа, да. Тоса отправляется на дно морское. Ну что, смотрим. Куки Кагатсуна. Его служба великолепна, храбрая. И, как сказать, затмевает службу других адмиралов, которые были на дальнем рубеже, на западном нашем. Поэтому, Куги Кагацуна, поздравляю тебя, вручаю тебе медаль за оборону границ, орден м -м, Бакунина, да, и орден Черного Знамени. Очень хорошо ты сражался. Следующая твоя медаль, разумеется, будет орден Сацумы. Но до этого ты должен дорасти еще. Что, смотрим на других флангов, что у меня. У меня сколько вообще прибыль? 7260, очень даже прилично. Однако в двух провинциях есть вероятность того, что сейчас будет восстание. Ой, блин, восстание мне сейчас очень не надо. Я не могу нанимать солдат, поэтому придется здесь просто отнимать налоги. Ну, на острые готы всего лишь доход 294, вообще никакой, поэтому волноваться не стоит. Да и в принципе, в Идзуме я тоже смотрю доход всего лишь 310. Потеря в 500-600 монеток это мелочь по сравнению с тем, что мы сейчас имеем уже. Так, ну что, наверное, давайте пропускаем ход. Я вроде как все сделал, что хотел. Корабли у меня обороняют мои границы. Враг не пройдет. Враг будет уничтожен. Да, в битю, правда, вот сюда что-то направляется армия врага. Я смотрю, из нога... Ой, ногой. Ну, не знаю, не знаю. Посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, нас не разобьют. Так, а тут я, по-моему, хотел попробовать напасть на этот зиму, да, собрать армию, и напасть на этот зиму. Но надо еще накопить солдат. Тут у меня еще что-то горит, пич какая-то. Ну ладно. Ага, и тут у нас, кстати, наголока проплывает. Блин, надо его топить. Надо по-любому его топить, иначе он пойдет сейчас атаковать наш порт, который я хотел, если не ошибаюсь, нанять несколько кораблей, да, один корабль. Косугу, корвет. Причем с медной броней уже. Так что нет. Нагаока, мы тебе не дадим пройти в атаку. Мацуока, Киетома. Что-то совсем не пропоминаю такого адмирала. Наверное, он совсем недавно вступил на службу. Либо просто как-то еще пока себя не показал в бою. Да, Киетома. И еще один у меня Кайтен здесь есть. Ну, Кайтен, конечно, пускай чинится. А Кия Тома ожидает починки своего товарища. И потом пойдет уже в бой. А, ну все, уже починился. Даже не, прис... не пришлось особо ждать. У Наглоки имеются разрывные снаряды. Плюс не забываем о том, что у него очень часто приходят корабли. Так как, похоже, что у него одни только порты. Ну, точнее, портовые города. А потому вызов новых кораблей не составляет для него труда. Да и тем более, что ему еще делать, кроме как корабли нанимать и всяких бичуганов и полченцев. Так что, мне кажется, это вполне закономерно. Так, плывем пока кильвовидной колонной. Кильваторной, да, колонной. Блин, я все так же называю кильовидной. От слова килька. Но вправду, блин, похоже на кильки. Две кильки плывет друг за другом. Я, кстати, не знаю даже, как они... Кильки вообще плавают друг за другом, наверное, нет? Но это все равно как-то забавно так звучит. Киль... Кильковидная колонна. Так. Нет, я не хочу заворачивать. Я бы хотел просто взять, дотянуться до того корабля. Но, судя по всему, нам даже не придется к ним подплывать. Уже один корабль сагрился дальний. Это Касуга, да? А тот корабль Канрин Мару, который к нам повернут, он вообще как-то не реагирует ни на что. Я уже не в первый раз замечаю подобный просчет врага. То есть, ну это реально просто глупость бота. Мог бы вполне взять двумя кораблями на, нем, на меня напасть, с двух сторон, например. Но это было бы довольно интересное сражение. А так это обычно просто битва, блин, расстрел вражеского корабля, который идет к нам навстречу, а потом... В... Врубание разрывных снарядов Которые разносят его корабль в щепки Не очень, да? Как сказать, зрелищное действие Ну а что поделаешь, если враг тупой, как пень? Да, тут ничего просто не скажешь, не сделаешь Ага, корветка Суга уже очень близко Сейчас можно будет скоро включать разрывные снаряды Давай, давай, давай, давай Поближе, поближе Включайте разрывные снаряды. Включайте разрывные снаряды. Блин, к сожалению, сейчас. Кайтена будет задница. Давайте, давайте, давайте, перезаряжайтесь. Вести огонь не прекращая Уничтожить противника Враги должны быть разбиты Прекрасно, мы их разбили Так, давайте, ремонтируйтесь Корветка Суга у них уже пылает Ярким красным пламенем На километр уже вверх Столб пламени поднялся Ну, может быть, ладно, на 5 метров Но все равно это очень зрелищное действие так, наш же Кайтен ремонтируется, ну или точнее они что-то делают непонятное на корабле, что-то там то ли копают, то ли что, я не пойму. Ну так посмотрите, что они вот реально делают, если пригляну... приглядеться, они просто что-то там руками разводят на полу корабля, или как будто камешек туда-сюда из одной руки в другую бросают. Такс, так такс, так, так, так, так. Пока я там развлекался, можно, если так это назвать, уже подплыл очень близко к противнику, и сейчас начнется битва на втором корабле. Да -мо. Давайте вести огонь. Сжечь еретиков. Да, этому кораблю, видимо, уже не скоро придется в бой вступать. А этот корабль у меня уже готов, давайте вести огонь. Все, наконец-таки еще один противник сдается, и в общем мы победили. Сражение было совсем несложное, потому что враг, как всегда, тупит, тупит, тупит. Как вам удобнее называть это? Беспощадные затупы его самого же и покарали. Так, ну а моим кораблям, наверное, опять лучше на патрулирование встать. Один в самую даль встает, другой вот где-то здесь. Кстати, можно было бы разбомбить, наверное, вражеский даже порт. Отлично. Сожгли его к чертям собачьим. Теперь ни одна лодка отсюда не выплывет. Ну, а если смотреть на фронт, то, в принципе, фронт очень даже устоявшийся, хороший. Мне очень это нравится. Единственное, есть недовольство в нескольких провинциях. Но я думаю, оно постепенно сойдет на нет. Так, ну и наверное, давайте пропускаем ход. Все, что хотел, сделал. В Тенегасиме, причем я смотрю, очень хорошее недовольство. Надо будет здесь нанимать по-любому солдат, плюс еще отменять налоги. А, ну я уже нанимаю. Ясно. Ну посмотрим через ход, что будет там. Ну, ситуация, наверное, не очень сильно улучшится. За один ход надо будет еще нанимать солдат тогда. Так, один корабль у меня все так же патрулирует порт наш. Одно судно я оставил на патрулирование другого пролива. Кстати, можно было бы его сюда установить подальше, потому что все равно уже нам главное оборонять Тосу. Тоса очень мощный, хороший город. Его бы главное сберечь, чтобы его не бомбили, а то потери там безлишние мне не нужны. Цензура у нас еще скоро появится Прекрасно, дождемся цензуры Можно будет уже вообще посылать все войска вперед И, опа, Тоса прошел вперед Это... А, у него же там есть порт, точно Ну, но, что-то как-то я забыл совсем о нем Думал, что он уже даже бездействовать будет Да не, нифига Император еще пока не совсем сдался Так, а Йода тем временем Предпринимает отчаянную попытку отбить Столицу Тосы Хм. Попытка, однако, очень даже хорошо подготовленная. Видим, что у него линейной пехоты достаточно, у него есть еще снайперы и пушки Парота. Ну, давайте проведем эту битву, однако, уже в следующей серии. Да, как я люблю. В следующей серии. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!